Всем привет, с вами блог фрилансера. В сегодняшнем видеоуроке я расскажу, что такое макап, какие бывают виды макапов и как ими пользоваться. Макап это прежде всего макет. Макет продукта, на который вы можете натянуть свой дизайн для демонстрации его своим заказчикам. Это может быть что угодно. Дизайн визитной карточки, сайта, логотипа, футболки, кружки и так далее. С помощью макапа ваш заказчик может визуально оценить и изучить ваш дизайн в реальной среде. Макап можно создавать самому или использовать шаблонные решения. В данном видеоуроке я расскажу о втором способе, благо сейчас сайтов с бесплатными макетами очень много. Их я выложу в постом позже в своем блоге ВКонтакте. Итак, переходим в программу Photoshop. Я уже заранее загрузил на свой компьютер один из макапов, на котором я буду демонстрировать свой урок. Советую вам также создать на компьютере отдельную папку, где вы можете сохранять ваши макапы. Вот на данном примере я покажу, как он работает. Макап имеет формат смарт-фильтра. Его легко можно найти с помощью, с помощью значка, ярлыка в виде листка бумаги. Вот он у нас на макап. Чтобы открыть его, нажимаем дважды левой клавишей мыши. Нажимаем ОК. И открывается наш макап в удобном формате для редактирования. Вставив изображение вот сюда, оно будет автоматически редактироваться в нашем макапе. Для демонстрации я буду использовать один из своих проектов, открываем его в фотошопе, я рекомендую сохранять изначально PSD файл с сайтом, либо с другим вашим изображением в виде картинки, так он будет быстрее форматироваться и подгружаться. Далее переносим наш макет. На, на картинку с макапом и выбираем необходимое нам его положение тут уже на ваш вкус будет это первый экран либо другая часть сайта я обычно демонстрирую всегда первый экран, выровняем его по центру, здесь я сделаю просто на глаз и далее просто сохраняем, нажимаем Ctrl-S и закрываем наш документ. Как мы видим, он у нас отредактировался также в нашем макапе. Все легко и просто. Также в макапе могут находиться дополнительные эффекты. Здесь, например, это эффект блика. Можно уменьшить его непрозрачность, либо увеличить. Это уже делается на ваш предпочтение. Либо вообще убрать. Давайте я покажу еще на одном примере, открою какой-нибудь макап у себя. Пусть это будет вот такой вот макап у нас. Здесь у нас, как мы видим, смарт-фильтр. Смарт-объект это вот он по значку. Откроем наш сайт. И открою тот же сайт. Переходим наш, на наш файл с макапом. Два раза левой клавишей мыши нажимаем на Smart Object. И теперь просто перетягиваем Ctrl-T. Чуть-чуть увеличу размеры. нажимаем Enter, закрываю наш документ, когда мы нажимаем Ctrl-S, здесь уже автоматически меняется наша картинка. Здесь можно закрыть, здесь у нас также эффектом является блик, и отдельно, отдельным слоем стоят руки. Закроем наш документ Сохранять я у себя его не буду Далее просто макап можете сохранить на свой компьютер Сохранить как Выбираете тип формата JPEG Либо любой другой, который вам будет необходим И выкладывайте свое в портфолио В следующих видео я еще расскажу немножко о макапах, как создавать макап обложки, книжки, обложек книжек, либо дисков, которые используют чаще всего инфобизнесмены. На этом видео урок окончен. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Вступ... Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, ставьте лайки. И до следующих видео уроков. Пока.